У каждого верующего есть голос, и это голос Победы. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». И мы сегодня собрались на уроке в Библейском колледже Каннета-Копланда. Хвала Господу, здесь присутствуют наши студенты. Аминь. Слава Богу. И я вам кое-что скажу. Если вы не можете проповедовать этой аудитории, то просто забудьте об этом. Вы не можете проповедовать, понимаете? Аминь. Отец, мы благодарим тебя сегодня, мы прославляем тебя и воздаем тебе честь и славу за каждое слово и за каждое дело. Мы открываем наше сердце, мы открываем наш разум для откровения с небес, для понимания идей и концепции о Тебе, Господь Иисус, и об этой жизни веры. И мы молимся во имя Иисуса и принимаем все это. Аминь. Давайте первым делом откроем сегодня наши Библии на десятой главе притчи, двадцать второй стих. Это один из самых важных стихов. И до конца этой недели вы увидите, почему, особенно в Первом Завете. Благословение Господне. И я скажу вам это до того, как мы пойдем дальше. Когда Господь впервые показал мне это несколько лет назад, Он дал мне определенные указания для того, чтобы я обновлял свой разум, и я продолжаю это делать и сегодня. Каждый раз, когда я в какой-либо форме Использую слово «благословлять», я пишу его большими буквами. Независимо от того, пишу ли я письмо, какой-то текст или еще что-то, и мне все равно, знает ли кто-либо, что я делаю или нет. Аминь. Но я пишу большими буквами «благословлять», «благословение», «благословлен». И не просто какое-то благословение, а конкретно благословение Господне. Если бы я это писал, то я написал бы большими буквами и слово благословение, и слово Господне. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. И вот это слово, переведенное как печаль, дословно означает труд в поте лица. Трудиться в поте лица. Тяжело работать. И нет ничего плохого в том, чтобы тяжело и усердно работать. Кто не работает, тот не ест, говорит Библия. А в этом нет ничего плохого. Мой дедушка говорил, О, что касается каната, то скажу вам одно. Он точно не боится работы. Он ляжет с ней рядом и крепко уснет. Да, что ж, и он был прав, потому что мне она не нравилась. Полагаю, я уже тогда был призван проповедовать. В любом случае, причина моей лени крылась не в этом. Псалом 72, 12. Давайте посмотрим на это. И вот эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают или собирают богатство. Аминь. И я хочу чуть больше прокомментировать то, что благословение Господне, оно... Обогащает. Какой обычно у людей подход? Ну, я должен зарабатывать на жизнь. Вы должны что? Я должен зарабатывать на жизнь. Серьезно? Позвольте мне у вас кое-что спросить. Вы зарабатывали свое спасение? Как вы его получили? Благодать и вера. Не так ли? Вы зарабатывали крещение Духом Святым. Как вы его получили? Вы зарабатываете свое исцеление. Как вы его получаете? А что заставляет вас думать, что вы должны зарабатывать свои деньги? Вера и благодать. Вера и благодать. Как-то раз я сказал эту фразу, чтобы донести суть. У дворника может быть реактивный самолет. И после служения ко мне подошла женщина и спросила, «Брат Копланд, зачем дворнику реактивный самолет?» Я не знал, что ей ответить, я так далеко еще не заходил. Понимаете? Но я услышал, как это вышло из моих уст. Все зависит от того, что он делает по выходным. Он может проповедовать по выходным. Ключ в этом заявлении в том, что если Иисус поручил этому человеку быть дворником, Тогда этому человеку не нужно жить на зарплату дворника. Зарплата дворника становится хранилищем семян для благословения Господнего. Аллилуйя. Один человек как-то раз сказал мне это прямо в лицо. Он сказал, Кеннет, скажу вам вот что, я теряю деньги на каждой сделке которую я заключаю. Если бы я не заключал так много сделок, я бы обанкротился. Что ж, в конце концов, он обанкротился, потому что он это делал. Он это делал. Ну, я человек, который сделал себя сам. Что ж, именно поэтому вы мало чего стоите. Понимаете, вы подпадаете вот под эту другую категорию здесь. Вы собираете это богатство, но мы знаем, во что все это превращается. В мешки, в которых есть дырки. Аминь. Эй, hey, скажите, благословение Господне, оно это делает. Оно это делает. Позвольте мне это немного изменить. Скажите следующее, благословение Господне, Он это делает. Чем больше вы изучаете, тем больше вы будете осознавать, что благословение Господне – это слава Господня, это Дух Господень, это Сам Господь, Он – это благословение. Оно не что-то неодушевленное, оно Он. Аминь? О, мы только что пришли к тому, к чему должны прийти в конце всей этой недели. Что ж, нам нужно вернуться и идти к этому. Аминь? Хорошо. Давайте обратимся к первой главе «Бытия». О, Миртл, он будет проповедовать всю эту книгу. «Бытие. Первая глава». Если бы у меня было время, я бы так и сделал. Это... Очень открывает глаза. Когда вы читаете такие иудейские манускрипты, как Хумаш, то там не говорится «вначале сотворил Бог», там говорится «вначале благословленный» сотворил и это интересно в начале бог или благословленный элохим сотворил небо и землю земля же была безвидна и пуста и тьма над бездною и дух Божий носился над водой. И Бог, благословленный, сказал... Он не сказал, да будет свет. Я пришел в такой восторг много-много лет назад. Мы проводили собрание в небольшом городке, и у нас было помещение для вечерних служений. Фактически, это были первые собрания, которые мы проводили вне церкви. Проводили сами. Это было оно. И это было Вичита-Фолс, штат Техас. И это милая-милая женщина, боже мой. Алин Арнольд. Глория, помнишь Айлин Арнольд? Она занималась недвижимостью там, в Вичито Фолз. И она искала помещение, где можно было бы проводить собрание. И нашла заброшенную аптеку. Это было помещение довольно неплохого размера. Оно уже долгое время было заброшено. Мы арендовали его. И нам пришлось его убрать и привести в порядок. Мы были там три недели, и когда мы включили электричество, розетки в полу начали искрить. У них были розетки там, где раньше стояли стеллажи с продукцией. Это выбивало все предохранители. Мы позвонили владельцу, и он сказал, «Это не мои проблемы, мне нет до этого никакого дела. Мне все равно». И поэтому... Нам пришлось вызвать электрика, как будто бы у меня были деньги на электрика. В любом случае, это были потрясающие собрания. А наши утренние служения мы проводили в синагоге. И тот равин, он был так добр ко мне. Он был молодым человеком и был в таком восторге от того, что мы проводим наши утренние служения в его синагоге. И он показал мне свой кабинет и сказал, «Кеннет, ты можешь читать здесь все, что ты найдешь. Просто читай». Я спросил, «Серьезно?» Он сказал, «Да, делай это». И вот тогда-то я и узнал, что Бог не сказал «Да будет свет». Он сказал, «Свет, будь!» И стал свет». С тех пор я так и говорю. И я хотел прочитать вам это вот почему. Бог никогда не меняет свой метод действия. Его метод действия никогда не меняется. Таким этот процесс был тогда, и таким же он является и сегодня. И давайте обратимся к 26 стиху. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему». Так, подождите минутку. Если держаться его методы действия, то это меняет характер этого стиха. Бог сказал, «Человек, будь по нашему образу». Потому что, когда написано, что Он сказал «сотворим», то это больше похоже на то, что идет какое-то обсуждение. Нет, нет, еще до основания мира. Наши с вами имена были в книге. Да, в книге предназначения. Не в книге жизни Агонса, в книге предназначения. Там есть каждый человек. Его жизнь, Его имя и все хорошее, что Он был предназначен сделать на земле. И мы с вами родились свыше, стали новыми творениями, и мы попали в книгу жизни Агонца. Но эта книга предназначения, она по-прежнему есть и в ней нет никаких болезней, в ней нет никакой нищеты. Знаете, что в ней есть? Благословение Господне. О, скажите это, благословение Господне, это мое предназначение. Эй, это мой конечный пункт назначения из всех. Аллилуйя. Аллилуйя. Я в восторге от того, о чем проповедую. О, спасибо тебе, Господь. И я хочу, чтобы вы поняли это. Мы все с вами видели эту компьютерную анимацию, как Адам появляется из праха земного, и нельзя сказать, что с ней что-то не так, за исключением того, что оно произошло не так. Хотя нет, с ней все не так. Я бы тоже представлял себе все это именно так, если бы Господь не позволил мне увидеть в Духе, как именно Он это сделал. Он показал мне это. У Него в руках было это серое безжизненное тело. Он... Держал его за плечи. И это было очень интересно и абсолютно по Писанию, после того, как я это увидел. Бог держал Адама, и он был такого же размера, как и Иисус. Понимаете, вы должны кое-что понять. Бог дал Иисусу те слова, которые Он должен был говорить. Фактически Он был тем, кто сказал свет «Будь», потому что это была земля, Его дом. Вы упустили сейчас возможность воскликнуть. Давай мы... Ничего не изменилось. Иисус сказал, слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Дух Божий, Отец, пребывающий внутри, Он носился над водой. О, слава Богу! Аминь. И я буквально через минуту покажу вам, почему настолько необходимо увидеть и понять это, но я хочу, чтобы вы обратили на это внимание. Седьмой стих второй главы. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни или дух жизни. И стал человек душою живою. В Хумаше говорится, что он стал живым, говорящим духом, как Бог. И вы тоже. Когда вы родились выше новое творение, вы стали живым, говорящим духом, как Бог. Вы были мертвым, говорящим духом, как другие, но когда вы родились выше, то же самое произошло с вами и то же самое произошло со мной. Аллилуйя! Это из никого сделает кого-то. Да. Спасибо тебе, Иисус. Мы стали живыми. Мы больше не мертвые люди. Живые, говорящие духи, как Бог. Именно поэтому мы должны говорить то, что сказал Бог. Хорошо, вернемся к сотворению мира. Итак, заметьте, как в Адама вошла эта жизнь? Через его ноздри. Вы думаете, Бог взял его и... Мне это всегда не давало покоя. Он надул его, как воздушный шарик? Нет, нет. Нет, нет. Я увидел это в духе. Бог смотрел прямо ему в лицо. Он держал его за плечи. Адам был серым и безжизненным. Бог держал его за плечи, смотря прямо ему в лицо. Итак, поймите это, увидьте это. Человек, будь по нашему, нашему, не моему, по нашему образу, по нашему подобию. Владычествуй над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей и над всем, что присмыкается по земле. И человек стал. Бог сказал свои слова прямо ему в лицо. Прямо в его ноздри. Что сделал Иисус после того, как воскрес из мертвых? Он дунул на них. Он сделал это снова. На первых людей на этой планете. На первых, в том смысле, что они были... Первыми людьми на этой планете, которые когда-либо родятся свыше. Самые первые. Слава Богу. Были те, которые вышли из рая, слава Богу, аллилуйя. Некоторые из них вышли из гробов, после того, как Иисус воскрес из мертвых. Итак, они были первыми. Аминь. Они заслужили быть первыми после того, через что они прошли. Аминь. Я хочу, чтобы вы это увидели. Адам стал живым духом, но он пока еще ничего не слышал. Ничто другое не издавало никакого звука, в том числе и ангелы. Продолжим завтра. Слава Богу, мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя сегодня. О, мы в таком восторге от того, что Ты даешь нам на этой неделе здесь, в Библейском колледже Кеннета Копланда. Господь Иисус! И опять-таки, мы, Господь, в Твоем распоряжении. И мы благодарим тебя за служителей, которые развиваются и возрастают здесь, в этом библейском колледже. Мы так благодарны тебе за честь преподавать и за то, что ты призываешь нас и вверяешь в наши руки этих людей на жизни которых есть призвание Божье. И мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Позвольте мне вам сказать, зайдите на нашем сайте kcm.org.ua в раздел «Медиа» и скачайте для себя тезисы этих передач, потому что мы будем говорить о некоторых вещах. Вчера мы говорили о том, о чем не так многие из вас раньше слышали, поэтому скачайте для себя эти тезисы. К тому времени, как эти передачи будут в эфире, тезисы уже будут готовы, и вы сможете следить по этим тезисам. Там будут все места Писания, все, что Дух Божий скажет, оно все будет там. Вы будете рады, что скачали их. Вы сможете преподавать по ним в библейской школе. Слава Богу. Аминь. Будьте как я, когда я только начал слышать брата Хейгена. И знаете, когда вы слушаете что-то день и ночь, это будет выходить из вас примерно в таком же виде, как вы это услышали. Я имею в виду, что я проповедовал это чуть ли не слово в слово. И даже не пытался что-то изменить. Вы шутите? «Я не глупец». Пытался ли я дать этому свое название? Я не был достаточно умен, чтобы до такого додуматься, и у меня не было никакого права давать этому свое название. Как-то раз мы были на конференции полной евангельских бизнесменов, и вот здесь стоял стол с продукцией Кеннета Хейгена, а здесь стоял стол с моей продукцией. Здесь были записи моих проповедей, а здесь записи его проповедей. И между служениями мы оба стояли около своих столов, и брат Хейген посмотрел на мой стол и сказал, «Кеннет, сынок, ты, по крайней мере, мог изменить название». Я ответил, «Нет, сэр» именно под таким названием оно и идет аминь спасибо тебе господь иисус мы благодарим тебя отец хорошо притчи 1022 наше золотое местописание для данной темы благословение господне как я вам вчера говорил я настойчиво советую вам делать то же самое если бы у меня была такая возможность я бы везде написал «благословение Господне» большими буквами. И я советую вам, в любой форме, в которой вы используете слово «благословлять», пусть оно пишется для вас большими буквами, чтобы вы обновляли свой разум. Это не какое-то благословение, это конкретное благословение, это Бог, это слава Божья, это сам Дух Божий, аллилуйя. Что ж, это означает, что это сам Иисус, верно? Слава. Давайте вернемся к тому, о чем мы говорили вчера. Книга бытия, самое начало, метод действия Бога. Вчера мы говорили о том факте, который я обнаружил в древнееврейских записях в небольшой синагоге Вичито Фолз, штат. Техас, в которой мы проводили наши утренние служения. И Равин, который был так добр, он был очень-очень добрым человеком. Конечно же, это было более 50 лет назад, где-то 54 года назад. Он сказал, «Кеннет, можешь читать все, что захочешь». «О, и там я обнаружил, что Бог не сказал, да будет свет». Он сказал «Свет, будь!» И стал свет. Как только вы узнаете метод действия Бога, он никогда не изменяется. И это небольшое уточнение изменяет весь характер этого. 26 стих. Бытие 1,26. «И сказал Бог, сотвори...» Нет, и вчера я сказал вам, что Господь через видение позволил мне это увидеть. Я увидел, как Он держал серое безжизненное тело Адама, и во второй главе, в седьмом стихе мы читаем, «И создал Господь Бог человека...» из праха земного или из земли и вдунул в лицо его дыхание жизни, дух жизни, и стал человек душою живою, живым говорящим духом, как Бог, как говорится в Хумаше. И вот Бог Держит это серое, безжизненное тело. Для меня это было большим, большим благословением. Потому что, если остановиться и задуматься об этом, оно так и должно было быть. Он был точно такого же размера. Итак, помните следующее. В том стихе говорится, «Сотворим. Дух Божий, тот, который творит дела, носится над водою, делая свою работу, пока еще ничего не происходит, потому что Бог пока еще ничего не сказал. Свет, будь!» И стал свет. Именно тогда Дух, который творит дела, Отец, который творит дела, о, со скоростью света, начала создаваться эта вселенная. И она по-прежнему расширяется со скоростью света и оно все по-прежнему держится словом его силы да аллилуйя благословение господне оно обогащает и печали с собой не приносит мы еще до этого дойдем но я хотел еще раз здесь это вставить Потому что благословение Господне... Что это? Эй, ну же. Иисус сказал, «Отец, пребывающий во мне, слова, которые говорю я вам, говорю не от себя». Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Он — это благословение. Аминь. Хорошо. И когда Бог сказал эти слова... Он держал этого человека прямо у себя перед лицом. Он держал его вот так. И я увидел, как он сказал это прямо ему в лицо. Эти слова и дыхание его слов. Я твердо, твердо держусь того, что Иисус сделал в Евангелии от Иоанна, после того, как воскрес из мертвых, когда он дунул на них и сказал, «Примите». Духа Святого. Это не было крещение Духом Святым, они только сейчас родились выше. И они верили, что Он Господь. Они верили, что Он воскрес из мертвых. Все, что им нужно было, это просто вдохнуть и принять. Потом они пошли в Иерусалим, и уже тогда они были крещены в Духе Святом. Вы следите за ходом моей мысли? Я знаю, что следите. Итак. «Человек, будь по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуй над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землею, над всеми гадами, присмыкающимися по земле». И Адам стал живым говорящим духом, как Бог, и живой душой он дух у него есть душа и сейчас он живет в живом теле он точный образ бога он ничем не отличается от бога он такой же как бог такой же как Бог, как и Иисус такой же, как Бог. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Адам пока еще не слышал ни одного звука. И как я вчера говорил, не было ничего, что издавало бы какой-то звук. «Бог всемогущий!» В тот момент говорил только Он. Адам не сказал еще ни слова. Это крайне важно. Самое первое. Самые первые слова, которые вошли в уши Адама, это плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными и над всяким животным, присмыкающимся по земле. Первым, что когда-либо услышал человек, было благословение Господне. Как только это было сказано человеку, уже невозможно было, вы понимаете, уже невозможно удалить это с земли. Это то, с чем сатана сражается все эти годы. У него нет от него никакой защиты. Авраам поражал им его. Авраам поражал им его. Аллилуйя! Говорю вам, от этого хочется восклицать и ликовать, не так ли? Чувствуйте себя свободно. Знаете, скажу вам вот что. Это то учебное заведение, где вы можете восклицать на уроке. Жевать жвачку нет, восклицать да. Слава Богу, спасибо тебе, Господь. Поэтому вы всегда держитесь метода действия Бога. Бог сказал: "Свет будь", и стал свет. И затем для вас, как будто выводится все это на широкий экран. Сколько раз за 50 с лишним лет вы могли это читать? Что ж, на тот момент я не читал это больше 50 лет, но, по крайней мере, 35. Я читал это снова, снова, снова и снова до тех пор, пока оно... О И тогда я осознал, что первоначально оно пребывало на Адаме и это было благословение Авраама. То же самое благословение. Это было то благословение, которое пребывало на Аврааме, Исааке, Иакове, Иосифе. Это было благословение Авраама, которое сошло на Савла и превратило его в Павла. Это было благословение Авраама на протяжении одного и второго заветов. Благословением Авраама было благословение Адама. Аллилуйя. Затем оно перешло к Ною. То же самое благословение. Девятая глава. И благословил Бог. Благословил, большими буквами но я и сынов его и сказал им плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю дострашаться и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные все что движется на земле и все рыбы морские ваши руки отданы они нет каких-то двух благословений Богу пришлось начать сначала. Генофонд был настолько сильно испорчен, что он должен был быть уничтожен. Аминь. И вот Ной и его сыновья. То же самое благословение. Это то же самое благословение. Нет двух. Нет трех благословений, есть только одно, одно, единственное, одно, одно, одно. Это то, что важно в этом послании. Эта книга ⁇ это благословение Господне. Зачем должна была быть написана эта книга? Как Люциферу сошло с рук то, что ему сошло с рук? Ни одному другому ангелу больше никогда не будет позволено такое сделать. Это указывает на то, что кто-то, вероятно, может попытаться это сделать, но как только такая мысль закрадется в его маленький никчемный мозг, его подцепят на крюк, и с ним будет покончено. Когда Люцифер это сделал, не было никакого закона против этого. Это книга закона и она написана на небе и на земле. Мой папа и ваш папа, мой старший брат и ваш старший брат является судьей. Да. <плодисменты> да. Итак, 18 стих. Сыновья Ноя, Сим, Хам и Иофет. И Хам и Иофет сделали с благословением то же самое, что сделал с ним Адам. Они отбросили его в сторону, но не Сим. Я узнал это, изучая Хумаш и другую древнееврейскую историю и так далее. Сим, он слышал это, не так ли? Он видел, как оно работало. Они видели, как оно, в буквальном смысле слова, наполняло землю. Они видели землю, на которой ничего не было. Сим стал Мелхиседеком. Теперь вы знаете, как... Теперь вы знаете. Слава Богу! 17 стих 14 главы. Это после поражения тех царей, Старый Кет был полностью разгромлен. Кедор Лаумер. Аминь. Попробуйте сказать это еще раз. Хорошо. Я здесь кое-что добавлю. 318 человек во главе с Аврамом победили... Эти три экспедиционных войска, превосходивших их во всем, кроме одного. Благословение Господнего. Знаете, какой девиз у американской армии? Они хозяева ночи. Узнаете, что произошло. Знаете, что они сделали? 15 стих. «И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их». Те люди никогда не воевали ночью. Ночью ничего не видно. Они не воевали ночью. Но вы можете, когда на вас пребывает слава. И я хочу знать, я хочу знать, кого призвал военачальник Авраам, чтобы тренировать свои войска. Благословение. Благословение Господне научило его. И они были хозяевами ночи, и они победили те армии, поразили их, как говорит Писание. Это значит, что они не потеряли ни одного человека. Слава Богу! И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб, и вино, на что это указывает? На завет. На завет. На завет. Потому что он собирается кое-что сказать. Священник Бога Всевышнего. Понимаете, Мелхиседек это титул, он означает мэр. Это было не имя. И благословил его и сказал, ⁇ Благословен Авраам от Бога Всевышнего ⁇ И послушайте, ⁇ Благословен Авраам, партнер по завету Бога Всевышнего, владыка, «Небо и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. «Владыкой неба и земли он назвал не Бога». мелхисадак сказал, «Ты в завете с Богом, и ты владыка неба и земли». Я могу вам это доказать. Я могу вам это доказать на основании 4 главы послания к римлянам. Он верой стал наследником мира. И именно тогда. Что ж, наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Мы прославляем Бога за то, что вы здесь. И разве это не здорово, что Иисус Господь а не какой-то идиот. Я так рад, что не я, Господь. О, Он, Господь. Аллилуйя. И через Него, и через наш завет с Богом, вместе с Ним мы являемся владыками неба и земли. Извините. И мы узнаем, мы узнаем из нашего золотого места Писания, притчи 10.22, «Благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит». Вот это слово, переведенное как «печаль», означает «труд в поте лица». Оно не приносит никакого труда в поте лица. Мы провели следующее наблюдение. Вы не зарабатывали свое спасение, вы приняли его по благодати и вере. Вы не зарабатывали крещение Духом Святым, вы приняли его по благодати и вере. Вы не зарабатывали свое исцеление. Тогда почему вы думаете, что вы должны зарабатывать свои деньги? Нет, рожденное свыше Чада Божье должно действовать на основании благословения Господнего. Я не сказал, что вы не должны работать. Кто не работает, тот не ест. Это такая же Библия, как и ранами Его вы исцелились. Аминь. И что касается всех вас, находящихся в служении, от вас ожидается, что вы будете усердно работать, но не делайте всю свою работу своими собственными силами по плоти. Нет, нет. Что касается нашего Небесного Отца, то мы с Ним на связи, 24 часа в сутки. Но мы не должны быть на связи 24 часа в сутки, просто отвечая на прихоти людей, которые хотят... Скажу вам вот что. Я в течение трех недель проводил собрание и... О, Иисус! После служения я приезжал домой и ложился в кровать. Я остановился в доме пастора, и раздался телефон и звонок. Звонили мне. Брат Копланд. Да. О, вы можете мне помочь? Эта женщина была пастором. По-вашему, это нормально, если я снова выйду замуж? Я ответил, да, конечно. За кого? Я сказал, я не буду говорить вам, за кого вам выходить замуж. Я не буду этого делать. До свидания. И положил трубку. И вам потребуется какое-то время, чтобы снова после этого уснуть. Что ж, вы знаете, так продолжалось из вечера в вечер. Я сказал, «Бог, помоги мне». И вот она снова позвонила, задавая тот же самый вопрос тихим плаксивым голосом. Я сказал, «Хорошо, я услышал от Господа, выходите замуж». Она спросила, «За кого?». Я сказал, «Я не буду говорить вам, за кого вам выходить замуж». И я сказал ей, «Не звоните мне больше, я не буду с вами разговаривать, до свидания». Вы не находитесь на связи для такого. Вы не находитесь на связи для такого. У людей складывается представление, что вы просто раб. Вы служите людям, но вы не раб. Помните, что сказал апостол? Нехорошо, чтобы мы посвящали себя тому, чтобы заниматься другими вещами, помимо Слова Божьего и молитвы. Нам бы не хотелось заниматься урегулированием всех этих споров и всего остального. Но вот где благословение Господне становится настолько важным, чтобы возлагать все свои заботы на Иисуса. 1 Петра 5, 6 по 10 стихи. Он тот, кто несет ваши заботы. Возложите заботу об этом на Него. Слава Богу. И верьте в Его любовь к вам. Верьте. В это благословение. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Итак, разбирая нашу тему, мы дошли до 14 главы бытия. мелхиседек который был Сим, сын Ноя, благословил его и сказал, Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли, и благословен Бог Всевышний. Видите, что Он здесь сказал? Владыка неба и земли Он называл не Бога, а Авраама. Прочитайте это внимательно. И благословил Его и сказал, благословен Авраам, другими словами, партнер по завету, от Бога Всевышнего, владыка. Небо и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки Твои. Поэтому то благословение, которое Бог произнес над Адамом благословение Господне, как только оно было высвобождено на землю, вы не можете его отсюда удалить. И это сам Бог. Это сам Дух Божий. Все, что Иисус делал в Своем земном служении, Он делал как благословленный, помазанный человек. Благословленный, помазанный человек. Он сказал, я говорю только то, что слышу, как говорит мой отец. Я делаю только то, что вижу, как делает мой отец. Сын ничего не может делать сам по себе. Без этого помазания, когда отец, пребывающий внутри, он творит дела, он также беспомощен, как и мы с вами, или кто-то другой. В Назарете... Иисус не мог совершить никакого чуда. Там говорится, что Он лишь на нескольких больных возложил руки. Вы можете сами это посмотреть. На нескольких больных с незначительными заболеваниями и исцелил их. И все из-за их неверия. И что Он сделал? Люди думают, что Иисус просто исцелял каждого. Нет. Он исцелял многих, в некоторых местах говорится, что Он исцелял многих, где-то Он исцелил их всех. Но это был не Его выбор, Он проповедовал, учил, и Он исцелял, но это было по вере их. Иисус исцелял всякую немощь и болезнь, аминь, но Он не исцелил каждого. Прежде всего, Он учил из-за их неверия там, в Назарете. Что Он сделал? Иисус начал ходить от селения к селению, от синагоги к синагоге, уча и проповедую, уча и проповедуя. И в Библии этого не говорится, но я твердо в это верю. Я твердо верю, что по мере того, как Он учил и проповедовал, там в Назарете были люди, которые получили свое исцеление когда они наконец осознали, кем он на самом деле был. Слава Богу, аминь. Хорошо. Но я хотел, чтобы вы увидели, что все началось с Адама. Он был благословлен Господом. На Иисусе пребывало благословение Господне. Что такое по-вашему помазание? Эй! Это Бог. Благословленный который благословляет. Нужно ли мне воскликнуть еще громче? Слава, слава! Итак, давайте пойдем дальше. Мы проследили за этим благословением. Понимаете, Богу нужно было, чтобы это благословение было на земле. Это то, что наполняло землю. Это то, что наполняло землю. Я не говорю о наполнении ее людьми. Выбросьте это из своего мышления. Он говорит не об этом. Люди делают это без Бога. Это то, что делают люди. Проблема была не в этом. Проблема была в том, что теперь земля находилась под влиянием греха. И она разваливается... На части. Теперь на ней бушуют ураганы, теперь на ней происходит убийство, теперь на ней царит весь этот хаос. И землю нужно было наполнять или пополнять ее запасы. Эй, Да, Господь, давайте посмотрим вот на это. Восьмая глава римлянам. Девятнадцатый стих. «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих, у которых...» есть благословение Господне, ибо вся тварь совокупно стенает. Именно благословение наполняет ее и пополняет ее запасы. Благословение Господне. Мы с вами родились выше, и оно родилось в нас. Нам нужно узнавать. Теперь вы знаете, почему Авраам, будучи тверд вере, воздавал славу Богу. Он знал это благословение, он видел, как оно работало, знал, что оно будет работать, и полагался на то, что оно будет работать. Аллилуйя. Теперь нам с вами нужно выработать к нему такое же отношение. Спасибо тебе, Господь. Итак. О, спасибо тебе, Иисус. Давайте обратимся к тридцать главе Бытия, к жизни Иосифа. О, спасибо тебе, Иисус. Что за человек? И вы все знаете эту историю. Я добавлю в следующее. Конечно же, эту семью ждало великое предназначение, но в то время они этого не знали. И Бог, из-за предназначения этой семьи, что у него должно быть, в чем он крайне нуждается. Я говорю о Боге. Благословение. Оно должно у него быть. Ему нужно было, чтобы в той семье родился пророк. Иосиф – это ключ к будущему Израиля. Оно должно было быть у Бога. Сатана слишком много всего натворил в той семье. Эти братья, они даже не любили друг друга, и они ненавидели Иосифа. Почему? Он был благословлен. Мы наконец добрались до этого. Что ж, это была не их ненависть. Сатана ненавидел его. Почему? Он до смерти боялся Иосифа. Он хотел убить Иосифа. Кого вам это напоминает? Понимаете, над сатаной висит смертный приговор. Бог вынес его ему в Эдемском саду. грядет тот, кто будет поражать тебя в голову. Он оторвет тебе голову. Он грядет. И сатана думает, О, поэтому каждый раз, когда он видел благословение, о, вот он. Возможно, вот он. Возможно, этот. Поэтому сатана видел это. Благословение накрывает этого парня с головой. Он видит сны, видение. На нем пребывает благословение. Я имею в виду, что сатана уже приготавливал жену Патифара. И вы знаете всю эту историю. Иосиф, просто проследите, как благословение работало на протяжении всего этого. Его братья хотели его убить. Они измазали его разноцветную одежду кровью козла. Они вполне серьезно намеревались убить его и навсегда с ним покончить. Что ж, может, нам не стоит этого делать? Благословение в действии. Давайте бросим его в ров. И Ров оказался без воды. Он не мог из него выбраться. Но он выбрался. Так случилось, что мимо проходил караван, направлявшийся куда? В Египет. Именно туда, где Богу и нужно было, чтобы Иосиф оказался. Они вытащили его из того рва, и он отправился с тем караваном. Благословение Господне, пребывавшее на Иосифе, сделало так, что тот караван оказался там в правильное время. И это было благословение, которое сошло на его брата Рувима, не давшего его убить. Он в любом случае относился по-доброму к Иосифу. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Итак, Иосиф же отведен был в Египет и купил его Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. Этот человек был в ранге генерала. Он был богатым человеком, у него было большое имущество. Он был генералом и купил его из рук измаильтян, приведших его туда. Не был Господь с Иосифом, он был успешен в делах и жил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 В самом ужасном районе, где-то на другом конце мира. Бог не призывал вас отправиться туда и быть такими же бедными, как они. Он призвал вас принести туда это благословение и изменить то место, исправить там все и позволить преуспеванию Божьему сойти на то место. Именно поэтому мы, проповедники преуспевания, подвергаемся такому адскому гонению со стороны самого сатаны, потому что он, Хочет остановить это благословение, остановить его. Бедные проповедники мало что могут сделать. Проповедник с деньгами – это самый ужасный ночной кошмар сатаны. Мы оплачиваем дома, мы покупаем машины. И в ресторанах, когда разведенная официантка оказывается в такой ситуации, что ей негде жить, у нее нет машины, она вынуждена переехать к своим родителям то вы не просто сидите там и говорите, «О, будьте благословлены, надеюсь, у вас будет машина». Нет. Вы покупаете ей машину. Я не хвастаюсь мной и Глорией. Сами по себе мы уже показали, на что мы способны. Вы шутите? Глория сказала мне, ты, должно быть, брал взаймы даже на свой детский велосипед. До того, как я женился на ней, я не говорил ей, что был по уши в долгах, понимаете? Это глупо. Благословение Господне, это не для того, чтобы сделать из нас что-то. Нет, нет. Я рассказал вам это только лишь по одной причине. Аминь. Вы приходите к тому, когда Бог благословляет вас, чтобы вы могли благословить кого-то другого. Он сказал Аврааму, «Я сделаю тебя благословением, я благословлю тебя, чтобы сделать тебя благословением, я сделаю тебя богатым, чтобы делать богатыми других людей, не для того, чтобы вы могли важничать». Благословение Господне, мужчины, благословение Господне, женщины, оно сделало его богатым. Просто смотрите в зеркало и говорите это. Богатый. Богатый. Которым взываем. Ава, отче, мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе но приняли Духа усыновления. Я чада. Я чада Бога Всевышнего. У меня статус первенца. И я благословлен с Авраамом, Исааком и Иосифом. Я благословлен с Иисусом. Я благословлен с Павлом, Петром, Иоанном, Иаковом, Павлом, «Я благословлен с ними. У нас с ними одинаковая вера. Они все рожденные свыше люди. В первую очередь, они не апостолы, а рожденные свыше». «Да, но он был апостолом». Что ж, а кто вы? Оно работало для Павла не потому, что он был апостолом. Оно работало для него, потому что он верил в это. Верующие возложат руки на больных, и они будут выздоравливать. Как? Потому что вы благословлены. Вот как! Вы благословлены. Вы когда-нибудь видели, чтобы Иисус сказал, «О, этот человек мертв, о, Бог, помоги мне, надеюсь, это сработает, потому что я буду делать это на глазах у всех остальных». Вы нигде не видите, чтобы Иисусу требовалась вера. Он думал не о вере. Он использовал его, он просто использовал благословение Господне. Да, но он сын Божий. А вы кто? Хотите, я скажу вам, кто вы? Ваше время подошло к концу. Вот кто вы. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Отец, спасибо тебе. Мы так благословлены благодаря благословению Господнему. И мы благодарим тебя за Него. И сегодня, на этой передаче, я молюсь и принимаю помазание Духа Божьего, чтобы ясно доносить все это а также помазание, которое будет пребывать на всех студентах сегодня и на всех, кто слышит меня сегодня, чтобы у них было ясное понимание. Притчей 10.22. Благословение Господнего, которое обогащает и печали, и труда в поте лица с собой не приносит. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Что ж, давайте ради экономии времени, и, конечно же, притчи 10.22, это наше золотое местописание, и я процитировал его в молитве, и я просто напоминаю вам, что это благословение было провозглашено над Адамом, и его женой, Ишей. После грехопадения она стала Евой. Адама звали Иш, а ее Иша. Они были одним целым. Она кость от кости его и плоть от плоти его. Аллилуйя. И благословение Господне, как только оно оказалось на земле, вы не можете его отсюда удалить. И когда говорится о благословении, то речь именно о нем. Это не какое-то благословение, это не группа маленьких благословений, это благословение Господнее. И как я уже вам раньше советовал, и что Господь попросил делать меня, чтобы каждый раз, когда я использую слово «благословлять» в любой форме. Благословлять, благословленный, благословение, не знаю, следует ли нам так начинать читать «благословленный». В синодальном переводе Библии используется слово «блаженный». Что ж, пусть так. И как насчет заповедей блаженства, «благословение», «благословение», «блаженны» или «благословлены те». Блаженны или благословлены те, это благословение Господне, берущее начало еще от Адама. Затем оно стало благословением Ноя, и Сим держался его. Хам и Иофет пошли социалистическим путем, а Сим стал Мелхиседеком, фактически это титул, а не имя, и оно... Дословно означает «мэр». Он был мэром Салима. Поэтому это был его титул. И он носил большой специальный аксессуар вокруг шеи, указывающий на его ранг. И он вышел с хлебом и вином. И это то, о чем мы говорили вчера. Он вышел с хлебом и вином завет, указывая на завет, потому что Авраам с 318 услугами только что разгромил огромную армию, аминь, благодаря благословению Господнему, духу живого Бога, который является благословением Господним, славе Бога, который является благословением Господним, аминь, он дух, который творит дела, разве не это сказал Иисус, отец, пребывающий во мне, он творит дела. Поэтому Мелхиседек благословил Авраама и назвал его владыкой неба и земли. Вся слава Богу, слава Богу, владыка неба и земли. Хорошо, это то, кем мы являемся. Что ж, мне нужно продолжать заниматься здесь моим делом, делом Господа. Мы в 39 главе книги «Бытия». Фокусируясь сейчас на Иосифе, в той семье должен был родиться Иосиф, пророк Божий. Эта семья в то время была самой важной семьей на земле. Самой важной. И они делали все, что угодно, но только не то, что они должны были делать. И нужно было, чтобы в их семье родился пророк. Что ж, конечно же, он был благословлен, он был любимчиком своего папы. На нем пребывала... Благословение Божье. И его братья ненавидели его. И это прообраз сегодняшнего дня. Помните, что сказал Иисус? Тот, кто оставит что-то ради Евангелия, получит дома, земли вместе с гонениями. Что приносит дома и земли? Благословение Господне! Что ж, и вы будете гонимы. Добро пожаловать в нашу компанию. Я скажу вам, что вы будете очень-очень крайне глупыми, если будете обращать внимание на гонение. Улыбнитесь и скажите, «Слава Богу, они дали мне право на двойную порцию». Да, но вы не знаете, что сказал мне мой дядя. Что ж, подождите, когда вашим случаем займется Сенат Соединенных Штатов. И я не держу ничего на сенатора Грейсли. Я знаю некоторые вещи, которые за всем этим стояли. И он в действительности мало что там решал. Он хороший человек и знает Бога. Я люблю его, и придет время, когда я встречу с ним и скажу ему это во имя Иисуса. Итак, Иосиф был продан в дом генерала по имени Патифар, богатого человека. И второй стих 39 главы. «И был Господь с Иосифом, он был успешен в делах, и жил в доме господина своего, египтянина, и увидел господин его». Это интересно, не так ли? «Он увидел это, и увидел господин его»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 Иосиф же был красив станом и красив лицом. Итак, на Иосифе пребывало благоволение Божье. А что такое благоволение Божье? Благословение. Все большими буквами. Поймите это. Пусть это отпечатается в вашем разуме и в вашем духе. Это то, о чем мы говорим. Постоянно. Это то, что вы видите. Когда вы видите помазание, это то, что вы видите. Аминь. Откуда он знал, как? Откуда Авраам знал, как? Воевать с обученными солдатами и не потерять ни одного человека. Благословение Господне. Откуда Иосиф знал, как? следить за хозяйством, за имуществом богатого человека. Откуда он знал? Благословение Господне. Позвольте мне подать это немного по-другому. Ум Христа. Ум помазанного. То же самое помазание, которое пребывало на уме, Иисуса, когда Он служил здесь, на земле, доступно нам с вами прямо сейчас. Но оно должно быть принято и высвобождено верой. Теперь вы знаете, почему Авраам был так тверд в вере. Да, мы подошли к тому, к чему я пытался подойти уже три дня. Да, аминь. Он был настолько тверд в вере и не поколебался в обетовании Божьем. Он был благословлен. Он узнал, как принимать. Он узнал, как полагаться на это благословение. Он узнал, как оно работает. Слава Богу, и до тех пор, пока он полагался на него, где бы он ни копал, он находил воду. И проклятый ум достаточно глуп. И я говорю о помрачении сознания, о ступоре. Я не говорю об умственном развитии в результате проклятия. В мышлении проклятого ума полно просто глупых, вещей. И многие из них связаны с местью. Из-за того, что у кого-то другого есть деньги. И что они делали? Послушайте, это люди, которые жили в пустыне. Что вам больше всего нужно в пустыне? Вода. Вода. Вода. Влага. И они ходили и засыпали его колодцы, потому что они принадлежали Аврааму. О, это ответ на вопрос, насколько глупым можно быть. Это то, что делает проклятое мышление. Мстит за благословение, преследует этого богатого человека. У него все есть. Подумайте о том, что благословение делает с расизмом. Оно просто убивает его. Аминь. Просто уничтожает его. Да, но... Да, но знаете... Это один из этих мулатов. Это один из этих мексиканцев. Нет, это один из этих благословленных. Да. Бенедикция. Что это было? Это правильно. Посмотрите, что говорит Бог. Он благословлен. Большое спасибо. Знаете, что такое бенедикция? Это благословение на испанском, а также благословение на греческом. Он будет произносить благословение. Что ж, мы знаем, что произошло. Должен был вмешаться дьявол, и вы знаете, что сделала жена Патифара. 20 стих. «И взял Иосифа, господин его, и отдал его в темницу, где заключены узники царя». Это самое худшее место. Туда отправляли политических заключенных. О чем, по-вашему, думал Патифар? когда Иосиф стал премьер-министром. Вы когда-нибудь задумывались об этом? Патифар думал, надеюсь, он меня не помнит, потому что теперь он работал на Иосифа. Вы думаете, это тот же самый человек? Можно представить, что он смотрел на свою жену. Женщина, если он посадит меня в тюрьму, то когда я оттуда выйду, я тебя убью. Я не знаю, я просто, я имею в виду, что вы можете думать о том же самом, о чем и я. И Господь, посмотрите на 21 стих, и Господь был с Иосифом и простер к нему милость, ибо век милость его и даровал ему, скажите это вслух, благоволение.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 Как управлять темницей? Благословение Господне. Ум помазание. Он был благословлен. Он был благословленным человеком. Поэтому всякое дело рук его будет преуспевать до тех пор, пока он все не испортит. Это то, что должна была сделать жена Патифара. Насолить ему или затащить его в постель. Иосиф сказал, «Я не могу этого сделать. Я не могу этого сделать, согрешив против Бога и согрешив против твоего мужа. Он был добр ко мне, и я не могу этого сделать». Это остановит прелюбодеяние в служении. Пасторы, не ведитесь на это, не консультируйте женщин, никогда не делайте это в одиночку, и Господь даст вам знать если вы будете оставаться бдительными в Духе и будете продолжать осознавать то благословение Господне, которое на вас, и то знание, которое есть в вашем Духе. Потому что благословение Господне проявляется как знание. Слово знание. Понимаете, это благословение, которое проявляется в дарах проявлениях Духа Святого Благословленного. Вы можете видеть, насколько они неотделимы. Вы не можете отделить благословение от Иисуса и помазание от Иисуса. Он помазанный, он благословленный, он Творец. Именно так он проявляет себя. Продолжайте осознавать это. Что говорит Писание? Усиленно. Усиленно. Желайте проявлений Духа Святого, проявлений этого благословения. Думайте об этих дарах. Пусть 12, 13 и 14 главы 1 Коринфянам будут у вас в сердце. Думайте о них, читайте их снова, снова и снова. И усиленно, усиленно ищите. Усиленно ищите, но усиленно еще ходите в любви. Там не говорится перестать усиленно искать их. Усиленно, усиленно желайте этих даров. Они вам нужны. Они нужны вам, чтобы служить людям. Аминь. Это благословение Господне. Пусть это будет у вас в сердце. Думайте об этом. Не позвольте дьяволу загнать вас в такую ситуацию, когда он сможет украсть это. Никогда. Никогда. Была одна женщина, которая распускала обо мне всякие слухи. Я имею в виду, что она публично говорила об этом. Это было еще до того, как социальные сети стали настоящим проклятием. Они могут быть благословением. Не обращайте на это особого внимания. В любом случае, какая разница, кто и что о вас думает. Позвольте мне сказать вам кое-что еще. Бог сказал мне это, и я скажу это вам. Не читайте, что о вас пишут. Ни хорошее, ни плохое. Не читайте, что другие люди о вас пишут. Достаточно одного небольшого слова, и вам потребуется три месяца, чтобы удалить это из своего мозга. А когда речь идет о чем-то хорошем, то вы не пытаетесь это удалить и начинаете в это верить. Не делайте этого, пусть кто-то другой читает ваши социальные сети. Я отказываюсь на это смотреть. Келли периодически мне кое-что пересылает, что является благословением. И в той темнице, вы знаете эту историю, вы знаете, что произошло. 7 стих 40 главы. Или точнее 6 стих. И пришел к ним Иосиф поутру, увидел их, этих людей бросили в ту темницу. И вот они в смущении. И спросил он царедворцев фараоновых, находившихся с ним в доме господина его под стражу, говоря, отчего а у вас сегодня печальные лица?» Они сказали ему, «Нам видели сны, а истолковать их некому». Это тюрьма, понимаете? Это темница, это политическая тюрьма, вы там можете пострадать, но, что забавно, она больше не является плохим местом. Конечно, для этих людей является, их только что туда бросили, но Иосиф приходит и спрашивает, эй, ребята, что с вами такое, из-за чего у вас такие печальные лица? Это лучшее время в его жизни, хотя он и в тюрьме. Он благословлен. Иосиф благословлен так же, как он был благословлен в доме Патифара. Более благословлен, чем он был благословлен дома. Ему никогда там нормального слова не сказали. Здесь есть люди, которым он, по крайней мере, нравится. Он понятия не имеет, вернется он когда-либо домой или нет, но сейчас ему все равно. Он благословленный человек. И это место превратилось в благословленную тюрьму. Вы что-нибудь для себя из этого выносите? О, слава Богу! Вот истолкование его, 12 стих. «Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараонову в руку его по-прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Смотри, друг». Я только что дал тебе истолкование. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние и упомяни обо мне фараону. Просто скажи что-то хорошее обо мне фараону и вытащи меня отсюда. Ну Но Виночерпий этого не сделал. И Иосиф... провел там еще три года. Послушайте меня. Еще не пришло время ему стать премьер-министром Египта, поэтому... Он просто улыбнулся, продолжил быть Иосифом. И наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Это была замечательная неделя, вы согласны? О, когда мы говорили о благословении Господнем, которое обогащает и труда в поте лица с собой не приносит. Аллилуйя. Люди недоумевают, но ну, я просто не понимаю, ведь вам нужно зарабатывать на жизнь. Нет, не нужно. Вам нужно работать, но мы работаем не для того, чтобы заработать на жизнь. Мы работаем, выполняя поручения. Но, ну, малыш, ты американец, и ты можешь быть тем, кем ты хочешь». Нет, если вы американец-христианин. Вам нужно узнать, кем Бог призвал вас быть. Аминь. И если вы понаблюдаете за маленькими детьми, особенно за теми, которые выросли в любящей семье, которые как-то выражают себя и так далее. Понаблюдайте за ними. Они будут двигаться в этом направлении. Вы рождаетесь с определенными благодатями. Я родился со способностью петь. Я думал, что все могли это делать. Когда мне было 10, 12, 13 лет, у меня было контраальта альто сопрано как и у других парней, подростков, и я, Мог петь. И в естественном плане я хотел двигаться в этом направлении. Также, когда в небе пролетал самолет, я провожал его взглядом, пока он не исчезал из виду. Позже я узнал. Понимаете, эти благодати развиваются. И мы по-прежнему говорим здесь о благословении Господнем, потому что именно этим оно все и является. Вы рождаетесь свыше, и эти благодати начинают расширяться, и в вашу жизнь будут приходить другие благодати, особенно когда вы получаете... Крещение в Духе Святом. Когда вы рождаетесь свыше, конечно же, Он в вас. О да, вы рождены от Бога. Дух в вас. Вы стали новым творением. Дух на вас — это помазание или благословение Господне для служения. И это доступ к сверхъестественному. Именно поэтому нам нужно изучать благословение Господне. Оно делает богатым. Что ж, позвольте мне поделиться с вами этим местом Писания из послания к Ефесянам. «Кто крал, в пресс не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное для того, чтобы зарабатывать на жизнь». Нет, там говорится не это. Это объясняется буквально в двух словах. Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Видите? Вы можете это видеть. Мы работаем не для того, чтобы зарабатывать на жизнь. Мы не зарабатываем на жизнь, трудясь в поте лица. Мы говорили об этом раньше, и я хочу еще раз это отметить. Мы не зарабатывали наше спасение это было по вере чтобы оно могло быть по благодати мы не зарабатывали крещение духом святым это по вере и благодати благодати и вере мы не зарабатывали наше исцеление поэтому следуя образцу нового завета у нас не должен быть такой подход, что мы должны зарабатывать наши деньги. Мы работаем, и работаем усердно, но мы не зарабатываем, мы не работаем в поте лица. Мой духовный отец, Орл Робертс, мы ехали на собрание, и я был за рулем его машины, и вдруг он сказал, Кеннет, я аж подпрыгнул, и он сказал, люди всегда будут говорить тебе, ты не можешь этого сделать, «Узнай волю Божью». Итак, вот вам ключ. «Узнай волю Божью, не советуйся больше с плотью и кровью». Другими словами, когда Бог сказал нам с Глорией выйти на телевидение, мы не обзванивали всех подряд, чтобы узнать, что думают об этом другие люди. Они приведут вам всевозможные доводы, почему это не будет работать. Не знаю, некоторые люди считают, что это их работа не давать вам надеяться на слишком многое, чтобы вы потом не страдали. Я хочу надеяться на максимально возможное, потому что вера является осуществлением того, на что мы надеемся. Мне не нужно, чтобы вы рассказывали мне обо всех возможных проблемах. Мне нужно, чтобы вы согласились со мной и сказали, «Кеннет, Бог говорит тебе это делать? Да». Ты можешь это сделать, ты можешь это сделать, и ты будешь в этом успешен. Слава Богу. Аминь. Пусть благословение продолжает работать. Пусть благословение остается сильным, понимаете? Хорошо. Что ж, я не буду дальше в это углубляться. И затем он сказал, сделай свою работу любой ценой. Как только вы узнали совершенную волю Божью, больше не спрашивайте у людей. Сделайте свою работу любой ценой. Вы знаете, что Бог призвал вас сделать? Сделайте это. Ребенок подходит к вам и говорит, «Мама, я не хочу идти учиться в колледж по какой-то причине. Мне просто кажется, что мне нужно заняться... Могу я стать сантехником?» О, малыш, мама не хочет, чтобы ты был сантехником. Тебе нужно быть врачом. Почему? Врачи зарабатывают больше сантехников. Не в наши дни. Нет, нет, нет, нет. Никогда этого не делайте. Понимаете, это первые годы. Это первые годы. Малыш, я тебе кое-что скажу. Если Бог призывает тебя быть сантехником, ты можешь владеть крупнейшей сантехнической компанией Форт-Уорте, штат Техас. Да, мама. Тогда я смогу купить себе самолет. Понимаете, когда я был еще ребенком, я хотел петь и летать. Что ж, позже я узнал, что я призван делать и одно, и второе. На прошлой неделе я только что прошел очередные курсы повышения квалификации, я благословлен. Послушайте, я благословлен возможностью в 85 лет по-прежнему пилотировать самый быстрый гражданский реактивный самолет на планете. И это благословение Господне. Я не хвастаюсь. Нет, не нужно аплодировать мне. Это благословение Господне. Но понимаете, Он призвал меня это делать. Я подумывал о том, чтобы уже перестать это делать. Это тяжелая работа проходить эту очередную подготовку, усердно заниматься, отрабатывать на авиасимуляторе все эти ситуации, чтобы не дать самолету разбиться. И, конечно же, мне это нравится, но это все равно тяжелая работа. Я вопросил Господа на этот счет, и он сказал, ни в коем случае... Ты не можешь решить перестать это делать точно так же, как ты не можешь решить перестать проповедовать. Я призвал тебя это делать. Я вложил в тебя это. У тебя нет никакого права переставать это делать, пока я тебе не скажу. Да, Господь, я в твоем распоряжении. Аминь. Поэтому моя следующая остановка сто лет. Слава Богу. Но это благословение Господне. И вы должны понять. Что ж, не понять, а...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 я говорю о благословении Господнем. Еще вчера Иосиф был узником, а уже сегодня он премьер-министр самой могущественной нации на планете. Велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним, преклоняйтесь, и поставил его над всею землею египетскую. И сказал фараону Иосифу, я фараон. «Без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской». И Иосифу пришлось узнать, как вести хозяйство для генерала, ему пришлось узнать, как управлять темницей, ему пришлось научиться многим сложным вещам. И он делал это верой, он делал это посредством даров Духа, он делал это посредством слова мудрости, он делал это посредством слова знания, он ходил в этом. Понимаете, все эти дары были доступны за исключением иных языков и истолкования языков. Иосиф следовал за Духом Божьим и благословением Господним, и он учился шаг за шагом, и к тому времени, как он стал премьер-министром, он был более компетентен, нежели сам фараон. Все эти годы подготовили его управлять самой известной в мире нацией, и он накормил другие нации и сделал фараона самым богатым человеком, потому что до этого фараон не владел землей, а в итоге он уже Владел всем Египтом. Благословение Господне. И это благословение, мои дорогие, доступно нам с вами. Аллилуйя. Хорошо, давайте перейдем отсюда. Давайте перейдем к шестой главе Марка, 34 стих. Иисус вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря.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 и сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнавши, сказали, «Пять хлебов и две рыбы». Вы это знаете. Я хочу, чтобы мы перешли к 41 стиху. «Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, Благословил! Друзья, послушайте, что, по-вашему, Он сказал? Бог Отец, все, что у нас здесь есть, это немного хлеба и немного рыбы. Она мы молимся и просим Тебя благословить эту рыбу, и благословить того рыбака, который поймал эту рыбу, и благословить того, кто испек этот хлеб, и Господь Бог. Мы надеемся, этого будет достаточно. Но мы будем делать все, что в наших силах. Что Бог сказал Адаму? Там где-то звучало умножение? Это благословение Господне. Он благословил и преломил хлебы и дал ученикам Своим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 в благословение Господне. Вы этого не понимаете? Вы даже этого не видите до тех пор, пока благословение Господне твердо не укоренено в вашем мышлении. Когда вы просто видите его везде и каждый раз, когда вы видите слово «благословлен», и тогда вы просто встраиваете это в свое благословение пищи, и будьте благодарны за свою пищу, и встраивайте это, когда благословляете свою десятину. Умножайся, да, аллилуйя. О, спасибо тебе, Господь Иисус. Луки 24 глава. Говорю вам, когда я впервые это увидел, я просто не смог усидеть на месте. Давайте обратимся к 45 стиху. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им, «Так написано». И так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима, а вы же свидетели Ему. И я пошлю обетование Отца Моего на вас. «Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки свои, благословил их». И мы знаем, что именно Он сказал. Плодитесь. Посмотрите на это во всех Евангелиях. Тот, кто приносит плод. Благословение. Плоды Духа. Они должны расти. Аминь. Будьте благословлены владычествуйте над начальствами властями, над мироправителями тьмы века сего, над духами злобы поднебесными владычество плодитесь и размножайтесь Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие хотите знать, что такое? Евангелие, докажите это. Я надеялся, что вы это сделаете. Галатам, 3 глава. И я сделал следующее. Вы можете делать то, что вам хочется, но я прошелся по всей Библии, и везде, где я встречал слово Евангелие, я подчеркивал его красным. 3.7. Познайте же, что верующие суть сына Авраама и писание, то есть Бог, верно? И писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников предвозвестила Аврааму, или проповедовала ему Евангелие. В тебе благословятся все народы. Благословение Господне и искупление от проклятия. Это Евангелие Иисуса Христа, и мы должны проповедовать это по всему миру, от одного края и до другого.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 Адама, Ноя, Исаака, Иакова, Иосифа, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа верою. И 29 стих. «Если же вы Христо, вы... Или если вы во Христе, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Вы семя Авраама и вы благословлены точно так же, как Он. Слава Богу, это Евангелие, это Евангелие, это Евангелие Иисуса Христа, это то Евангелие, которое мы проповедуем, это то Евангелие, которое должно звучать, это то Евангелие, которое звучит на телевидении. Вы благословлены, благословлены, благословлены, благословлены. Иисус проповедовал благословение Господне, все остальные проповедовали проклятие. Поэтому шла война. Но, что касается нас с вами, она закончилась. Все будут спорить с нами на этот счет, но больные не будут, нищие не будут. Слава Богу. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Каждая пятница на передаче «Победоносный голос верующего» является днем пожертвований. Я хочу еще раз прочитать вам это из шестого стиха 6 главы послания Галатам. Там говорится наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет у нас есть партнера, которые смотрит эту передачу по всему миру, и вы исполняете это местописание. Вы слышите Слово Божье, которое проповедуется вам через это служение. Вы приходите перед Господом и спрашиваете, как мне ответить на это слово? Как мне поделиться всяким добром с тем, кто проповедовал мне это изменяющее жизнь слова? Это и есть партнерство. Это ответ на то слово, которое вы услышали. Когда вы являетесь партнером с этим служением, когда вы отвечаете на Слово Божье, вы являетесь частью каждой передачи, которая транслируется по всему миру. Вы являетесь частью Каждого служения, которое проводится, будь то где-то в большом зале, или в церкви, или в тюрьме, как вы только что видели, ваше партнерство делает все это возможным. Вы не просто являетесь партнерами с Канатом и Глорией. Вы партнеры с Иисусом, чтобы проповедовать Его, проповедовать слово веры по всему миру, от одного края до другого. Если вы еще не являетесь партнером с этим служением, я приглашаю вас прийти перед Господом и узнать, хочет ли Он, чтобы вы стояли вместе с Канатом и Глорией и Копланд и проповедовали эту благую весть людям по всему миру. Отец, во имя Иисуса, мы молимся сегодня за наших телезрителей, мы принимаем их даяние, мы благодарим тебя за Него, мы называем их благословленными, Иисус, мы приносим все это перед тобой, нашим первосвященником, и мы говорим, делай с этим все, что есть в твоем сердце во имя Иисуса. Аминь. Большое спасибо за то, что вы смотрели нас сегодня. На следующей неделе Брат Коплан снова будет на этих передачах, поэтому обязательно присоединяйтесь к нему и открывайте свое сердце для Слова Божьего. Пусть Слово Божье совершает в вашей жизни то, что может совершить только Слово Божье. До следующей встречи. А пока помните, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус, Господь.